Приветствую вас в четвертой части по вязанию фиксика-нолика. Мы с вами сейчас будем оформлять личико. Начнем мы с глазок. Берем ниточку белого цвета и делаем кольцо амигуруми. Крючок берем средненький по размеру. Закрепляем колечко и в него набираем 6 столбиков без накида. 1 столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И шестой. Стянули колечко и в каждую петелечку делаем прибавление. То есть по два столбика без накида в каждую петельку. В первую петелечку провязали два столбика во вторую петелечку. Далее в третью петелечку. В первый столбик и сюда же второй. В четвертую петелечку. В первый столбик, сюда же второй. В пятую. И последнее делаем прибавление шестую петелечку. Теперь будем чередовать столбик без накида прибавление. столбик без накида прибавления. В первую петелечку столбик, во вторую 2 столбика, в третью столбик, четвертую 2 столбика, пятую столбик, шестую два столбика. В седьмую 1 столбик, в восьмую прибавление 2 столбика, в девятую столбик, в десятую прибавление, в одиннадцатую столбик, в двенадцатую, последнее делаем прибавление. Теперь мы два раза прочередуем два столбика без накида прибавления. Итак, так, 1 столбик, 2 столбик, третью петелечку делаем прибавление. И снова 1 столбик, второй столбик, третью петелечку делаем прибавление. Сейчас провязываем 1 столбик без накида и делаем соединительный столбик в следующую петелечку. Вытягиваем ниточку, ниточку мы с вами обрезаем. Эту ниточку, которая у нас с внешней стороны хотите, вытяните на изнаночную сторону ее снова, закрепите и обрежьте, либо просто обрежьте. Я думаю, она у вас не распустится. Теперь оставляйте обязательно ниточку для пришивания перед тем, как обрезать. Наш белок готов. Сейчас мы с вами будем делать, э, так сказать, цвет глазок. У меня цвет глазок такой же цвет, как и э, волосики, я провязывала и туловище. То есть хотите, можете сделать немножечко темнее, хотите немножечко светлее. Если же, как я, то э, я брала ниточку, так сказать, э, из вязания, так сказать, основной ниточки. Э, она у меня состоит из пяти тонких ниточек, я оставила три, то есть как бы отрежьте кусочек ниточки и вытащите, так сказать, с нее часть ниточки. То есть, как бы разделите ее напополам, если она у вас толстая. И если вы хотите провязать, как у меня. То есть, вот такой вот у нас цвет глазок будет. Вяжем такую же детальку. Беленькую можем уже убирать, она нам не понадобится, в принципе. А с этого, так сказать, цвета Делаем кольцо амигуруми на пальчик, я думаю, будет достаточно. И закрепляем его. Колечко провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик. Далее сюда же второй столбик. Сюда же третий столбик. Сюда же четвертый, пятый и шестой. Придерживаем колечко, стягиваем нашу петельку. Или волшебное кольцо негуруми. Теперь в каждую из шести петелек делаем прибавочку. То есть провязываем каждую петельку по два столбика без накида. Или прибавочка. Итак, первая петелька прибавочка. Вторая петелька. Третья прибавочка. Четвертая. Пятая. И последняя петелька 6, столбик и сюда же второй столбик соединительную петельку делаем следующую и вытаскиваем так сказать у нас зрачок готов если у вас ниточка еще здесь осталась замечательно ей будете пришивать такие детальки вам тоже нужно сделать два штучки то есть два белка два так сказать цвета глазика и нам осталось связать вот такой вот, так скажем, зрачок, детальку из черного цвета. Поэтому берем черный цвет и делаем снова кольцо амигуруми на пальчик. Закрепляем его и в колечко набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. 4, 5 и 6 придерживаем петельку, стягиваем колечко. Первую петельку делаем в соединительный столбик. Сделали соединительный столбик, вытягиваем, оставляем ниточку небольшую для пришивания. Итак, наш зрачок готов. Всех деталик делаем. По две штучки. Глазки у меня уже связаны, поэтому мы их будем пришивать. Пришивать в принципе вы можете сразу, но я всегда советую, чтобы перед тем как пришивать, возьмите ниточку любого другого цвета и наметайте, где вы хотите, чтобы у вас располагались глазки, то есть не обязательно, так сказать, пришивать сразу все. Возьмите сначала отдельно, пришейте белок, затем цвет глазика и затем уже пришиваете зрачок. То есть все поэтапно. Не нужно сразу все, никто никуда, так сказать, не торопит вас, поэтому пришивайте все по отдельности. Затем мы с вами будем вышивать носик и бровки. Я думаю, здесь вы справитесь самостоятельно, глядя на картиночку, по которой вяжете. Перед тем, как пришивать зрачок и цвет глаза, я вам предлагаю взять ниточку в иголочку цвета такого, как мы вязали личика. И на расположении вот приблизительно 5 столбиков, можете 6. То есть вот так вот ниточку проденьте одним стежком. То есть отметьте, где у вас должен располагаться носик. У меня он будет располагаться на один столбик от глазок, то есть вот здесь столбик у меня, и вот здесь столбик тоже. И теперь я буду, так сказать, наметочными швами, такими вот, скажем так, швами вот, буквально вводить иголочку вокруг этого носика, так сказать, нашего отмеченного. У меня иголочка слабо продевается, но Будем стараться и так в общем такими наметочными швами плотненько э, начинаем вышивать носик если хотите можете тоже связать носика, затем пришить но в принципе честно говоря мне кажется вот такой носик кажется более естественным и похожим на фиксик, потому что я видела вязаные носики то честно говоря мне не очень нравится я предполагаю что вот этот носик будет гораздо смотреться естественнее, чем тот, который отдельно связан и пришитый. В общем, я буду наметочными швами вышивать, пока он у меня так не получится ну, красивенький, так сказать, хороших размеров для носика нашего фиксика. В общем, вот такими вот стежками вокруг вот этого вот отмеченного места для носика я буду вышивать а затем уже пришью глазики, так сказать, нашу зерни... зерницу и... Или как она там называется, честно говоря, не помню. Ну, в общем, буду пришивать цвет глазика и зрачок. Вот я довышивала носик и теперь переступаю к пришиванию наших глазок. Итак, мы глазки пришили, носик... Вышли, нам осталось сделать только ротик. Хотите, можете сделать полосочку э, такого цвета, как бы темненького, которым мы делали э, ручки, туловище и волосики. Хотите, можете сделать красненьким цветом. Хотите, просто сделайте э, небольшую утяжку цвета, которого у нас личика. То есть, в общем, в принципе... Да, еще бровки, вот я довышивала бровки, ну, то есть я просто пришивала глазики и протянула сюда ниточку, несколько стежков, делала бровки. Итак, в общем, если вам понравилось, конечно же, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петель и к вам пока-пока!